Друзья, приветствую вас на канале Каменный успех, дома из камня. Хочу показать один из заборчиков, как нужно делать, как нужно строить и из чего можно строить. Вот, если мы посмотрим вот такой заборчик старенький мы разбираем обрабатываем здесь сейчас свинами мы все расколим можно потом будет класть делаем заборчик с такого разного камушка нет определенных углов определенной четкости в нем как гранит вот, то есть его нужно крутить вертеть смотреть как же его поставить этот камень мы можем поставить хоть как у него есть так сказать плоскость и здесь, и здесь на что ее поставить. И даже здесь. Вот, смотрите. 15 сантиметров. И даже вот эта сторона. Всегда ставить на большую платформу. И как же его поставить на эту большую платформу, если ровно поставить по ниткам, по двум ниткам. Вот здесь остается зазор такой. Если его поставить, чтобы не было зазора, он будет перекошенный у нас. Вы кладете растворчик, и ставите. И просто-напросто вот берете вот такими камушки, закрываете халиками. Сейчас я поставлю. Вот. И он будет нормально стоять. Он будет хорошо стоять. Он будет хорошо смотреться. Вот мы еще и на эту сторону поставим один. Вот. И потом просто берем расторчик, закидываем. И все, он будет стоять уже очень хорошо. Твердо. Я его еще могу углупануть. Вот таким образом можно ставить камни, когда они не формальные. То есть, у него нет угла нижней части. Именно так выходить из разных положений. Есть ребята, которые ставляют, допустим, под углом. Во время, когда пройдут дожди, ударит мороз. И этот камень просто-напросто Выдавливает, когда неправильно его поставить. Так мы это все разберем, сделаем фундамент, зальем. Вот этот камень я не буду убирать, и мы его оставим. Здесь просто сделаем угол, и вот пойдет у нас круг. Камень старый, но надежный. Вокруг обкопаем, зальем бетон. И пускай он стоит. У на, нас на пойдет вот так. Легковые машины. Будет бочина не подцарапана. Это раз. Второе. Э, бортовые машины э, не зацепят наш забор и не пошатнут его. Ну и естественно, машина будет целая. Допустим, уже диском не сможет зацепить камень. Она будет наклоняться на ту сторону. С этой стороны наш забор будет целости и сохранности. Хочу показать одну из приспособ, которая мне очень помогает при кладке камней. Если у вас допустим стена, вот ровная стена, нужно гнать, и вы вы делаете по кусочкам как сказать ну, какое там бы расстояние не было у меня здесь 2-3 метра у вас может быть и 15 метров вот смотрите как я сделал то есть внизу скручиваю струпциной а вверху вот зажимы то есть болты регулировка и все четко, сейчас я его раз сниму, мне нужно надеть, я его надену, то есть в любой момент, в любом, в любом месте, то есть мой труд облегчается, ускоряется, и этим можно зарабатывать деньги. Здесь вот заборчик у нас, Олег вот очищает. Итак, друзья, вот с такого заборчика смотрите, как камни сложены вглубь. Поэтому они как бы и стоят, эти заборы, по много-много лет. И даже с таких камней построить дом и обштукатурить, он будет стоять очень долго. Сухая кладочка, не знаю, в каком году ее клали, мы превращаем вот такие заборы вот так то и это есть похожесть на византийскую кладочку. вот так строили в старину на раствор. Всех с утренним рассветом мы начинаем и продолжаем работать. Уже ближайся к окончанию работы. Вот смотрите, какой дизайн у нас получился. То есть, нам здесь кусочек буквально маленький остался сделать. Почистить, убрать. И все, и у нас чисто и порядок будет. Мы собраны, организованы. Мы можем трудиться и для вас, и на ваших объектах делать перспективные заборы. Вы сами увидите и видите нашу красоту, как можно класть камни, как можно работать и зарабатывать на камнях. Мы не просто посредники, мы трудяги, работяги, мы мужики, которые хотят просто работать, просто зарабатывать свои деньги для того, чтобы кормить свои же семьи. Поэтому обращайтесь к нам, мы к вашим услугам всегда. И сделаем любой забор в лучшем виде, только для вас. Стройте из камня, мастера, зарабатывайте на камне.